Детская книжка «Принцессы» издательства «Азбукварик». Книга из серии «Нотка». В данной книге содержатся сказки «Золушка», «Русалочка», «Белоснежка», «Дюймовочка», «Спящая красавица». Также есть «Веселая нотка» с пятью известными детскими песенками. Нажимай на кнопку и слушай песню.